Здравствуйте, уважаемые коллеги. Недавно, ну, случайно, мне прислали, прочитал с, ну, из Новосибирска, сайт, какая-то школа, там, как говорится, школа лидерства. В ты недавно видел, тоже школа лидерства в Доме культуры открывается. Ну и там, значит, первая, единственная, самая первая в России программа обучения лидерству школьников, бизнесу там, и так далее. Ну, пришлось только улыбнуться, потому что наша программа Бенерект Казанская на четверть века назад еще была. Может, она и не первая, или одна из первых. Но мы ее так и занимались с тех пор, сейчас хотим продолжать. Вот, то новое поколение выросло, бизнес-тренеров. Вот, они мы первые, мы главные, там, и все бизнес-тренеры. Всегда хочется спросить в этом случае. Ну, ты тренируешь бизнесменов, да? Ты лучше все знаешь, как вести бизнес. Чего бизнес не ведешь, тогда сам А это наш бизнес, плохов разводить, который среди бизнесменов тоже встречаются. Ну, ладно, это не в них дело. Ну, вот, просто, знаете вот, ну, привыкли, да, вот школа лидерства, школа лидерства, как стать лидером. А стать лидером-то, ну, можно, конечно, это, если группа сочтет нужным, назначить себя своим лидером, выбрать из себя и своей среды. И потом, у нас, знаете, не столько лидеров не хватает, сколько вот хороших исполнителей. такое ну, среднее звено, нет? что в армии, что в гражданской службе. Вот в этом, ну, в чем-то Европа, в всяком случае, запас превосходит. Они вот у них... Такие крепкие специалисты, может, и узкие, но они вот умеют выполнять свою работу у нас как-то вот со средним звеном всегда не очень хорошо. А, ну, получается так, что вот в школу приходят тысячи детей, да, только один из них гений будущий, Туполев или Королев будущий, да. Но мы же узнаем, он 6 лет, а мы же узнаем, что он гений только в 30 лет или в 33, в возрасте Иисуса Христа. Так вот на него и надо вывалять тот огромный поток информации, который должен быть в школе порядочный, Не то, что сейчас делают, а именно... Вот. Остальные уж как смогут воспринять, а вот будущие гений он получит именно настоящий объем знаний, настоящее образование, и это потом сработает. А вот хорошо бы с, с середняками тоже получше учить, чтобы мы как-то вот... Э, вот такая-то исполнительская дисциплина, профессиональная, на у нас как-то вот не совсем... Сейчас вот даже Рогозин сказал, да, у нас ракета «Протон» огромную партию вернули, все переделать, там брак обнаружить. Говорит, ну если человек зарабатывает 12-15 тысяч на заводе в Воронежском, как же он может не допускать брак? Ну, брак-то, может, от этого и зависит, не зависит. Но там бывают люди по 100 тысяч получают, или эффективные монагеры, которые ничего в ракетстроении не понимают. Но у них зарплата огромные. Ну, а что после этого хотите? Действительно, брак вполне здесь оправдан, что ли, естественен. Уважаемые коллеги, еще раз лекторском искусстве, это такой профессор Воробьев в Москве, вот он такую интересную мысль высказал однажды, да? что, э, скажем, интересный материал лекции, ее содержание, она компенсирует даже плохую дикцию лектора, все недостатки прощаются. Лев Николаевич Гумилев, который в виде бюста стоит у нас на кольце в Казани, он имел довольно плохую дикцию, шепелявил, невнятный такой голос был у него, но на его лекции сотни собирались людей, из-за его интересной концепции, вот этой пассионарности и прочее. Да? А вторая мысль профессора Воробьева такая, что артистизм лектора он компенсирует ну, какой-то может не очень интересный или известный уже материал. Артистизм. Вообще лекция — это научный театр. Это в 15 веке профессор был единственным источником знаний для студентов, которые записывали его мысли на грифельной доске, а потом стирали. Сейчас огромный поток информации, и это уже превращается в научный театр, который должен заставить, захотеть студента обратиться к какому-то материалу, в интернет, в книге. Студент вообще учится сам. Лектор только направляет его развитие, некой конвой, куда пойти, что почитать, что сделать. Вот в этом желаю вам успехов. Уважаемые коллеги, я вот даже поинтересовался на работе, обсуждали эту тему, наверное, ну, не один я, многие люди жаловались, что вот вам домой звонят на домашний телефон, а база данных-то известна, как говорится, кому надо, найдут, и спрашивают, это так, адрес такой адрес такой-то, такой-то, да, у вас пластиковая рама стоят, пластиковая рама, Вы не хотите ли у нас вот бригада на улица работает, сойдут сейчас там, починят, смажут, все там проверят, регулируют. Ну, я сначала отвечал вежливо, говорю, девушка, у меня есть фирма, которая установила эти пластиковые окна, у нас есть договор, есть их телефон, когда надо будет, я им позвоню. Еще не хватало мне всякую шпану с улицы пускать в квартиру. Ну почему шпанат, почему... Вот. А потом, значит, надо другой способ. Нашел, даже где-то прочитал в интернете, он вот применяет, работает. Да? То есть любая вот реклама, звонят, это, пластиковые окна, или еще не хотите, или что. Я сразу перехожу на другую тону, говорю, боже мой, как вас зовут? Ну, Альбина, Альбина это вот же не просто так, это Бог вас послал. Этот звонок действительно очень важен для меня. Почему? Потому что вот вы занимаетесь ерундой, что такое пластиковые окна, там, надо думать о вечном вы должны вступить в нашу общину христиан-трудоголиков. Только это истинная вера. Говорит, ну я мусульманка, да это все неправильно. Только и община христиан-трудоголиков научит. Вас... Вы хотите же Бога пустить в свой дом, а Иисуса Христа в свое сердце? Да, вступайте в общину христиан-трудоголиков. Потом обычно не звонят. вычеркивает из баз данных сумасшедший какой-то. Ну уж лучше так, чем постоянно надоедливые звонки. Уважаемые коллеги, вот все-таки интересно, как... Ну, сравнительно за небольшое промежуток времени изменилась жизнь. Вот я опять же про телефоны говорю. Да? Вот недавно на аспирантской конференции один аспирант выступал как раз вот по теме мобильной связи там, вот этих систем. И он такую цифру назвал, что у нас ну, в Татарстане зарегистрировано что-то 2,7 миллиона ну, телефонов, а население в Татарстане 3 миллиона 850 тысяч. То есть, если так отодвинуть маленьких грудных детей, то практически у каждого взрослого человека есть телефон сейчас, действительно. А ведь были времена, когда телефонные будки стояли в городах. Телефон-автомат, две копейки. Звонишь, бывает, что очередь там, кто-то еще тоже желает позвонить. Там напоминали, хватит базарить. Я тоже хочу позвонить. Вот. А это даже не у нас. В Америке в свое время Барри Рубик, так, ну, психолог, что ли, он фотографировал, изучал. И вот заметил такую интересную закономерность. Да? Если человек заходит в будку, ну, звонит, и никого нет ожидающих, он говорит порядка пол полутора минут. Заканчивает разговор уходит. Если он видит, что есть очередь из ожидающих позвонить, разговор длится 4 минуты. Назло, что ли, делали. Ну, что вот такое есть. А сейчас у нас телефоны мобильные у всех. И даже недавно новое слово я выучил. Ну, даже как психическое отклонение уже зафиксировано, да? номофобия. Еще очередная фобия у человечества. Нома что? Это, это аббревиатуры. phone, да? no То есть я не имею мобильного телефона. Аббревиатура. И фобия. Номофобия. Это значит, человек боится остаться без телефона или без контакта с сетью, с интернетом. Вот ну, те самые ЕГОМа, какие-то люди уже другого мира, которые не от мира всего. Это звучит как психическое отклонение. Человек просто боится панически. Или, допустим, телефон вышел на улицу, а телефон дома забыл. Это ужасно для него, да? смерть просто. Или вышел с телефоном, но ну, забыл зарядить, он разрядился. Вот разрядился телефон, все. был человек и нет человека. Дожили. Уважаемые коллеги, знаете, есть такое выражение, что, ли, что вся история Англии написана младшими сыновьями. Почему? То есть по английским традициям, законам, э, вот отец если умирает, то все наследство он оставляет только старшему сыну. Остальные ничего не наследуют. Ну, если так старший брат кажется добрым, чем-то поделится, ну, значит, не делятся. А вот младшие должны уже добиваться всего сами. И поэтому они становятся часто такими-то руководителями, политическими деятелями. Рыцарь вот типа Эвенга такой тоже, без, оставленный без наследства из тех, чем Вальтера Скотта, Романов. Вот. И вот люди добиваются всего сами. Вот Билл Гейс недавно такой сказал, да, что он из своих миллиардов он очень небольшую часть оставит детям, чтобы дать им возможность самим сделать себя сам, остальное пустит на благотворительные цели. Еще Билл Гейс составил ну, как, у нас, 10 заповедей божьих, да? а Билл Гейс составил 11 заповедей своим детям, и одна из них звучит очень интересно. «В школе старайся дружить с очкариками и ботаниками». Очень вероятно, что они станут твоими работодателями. Уважаемые коллеги, еще одна из казанских улиц – улица Бехтерева. Владимир Михайлович Бехтерев ну, – врач, невролог, академик, собственно, основатель, один из основателей науки, неврологии и так далее. Возглавлял мо, институт мозга. Но У них целые династии Бехтеревых. Собственно говоря, у нас больница клиническая тоже на своем имени Бехтерева. У него и проправнучка сейчас тоже в этой неврологии работает. И внучка значит, Наталья Петровна. Она возглавляла институт мозга, продолжала династию, традицию. Вот. А еще у нас был такой академик Гинзбург, академия наук. Он организовал такую комиссию по лженауке. И там, значит, они разбирались с разными шарлатанами, там, с какими-то заявками на изобретениями разоблачали так уже науку. Вот. Ну и однажды Бехтерева тоже пригласили на эту комиссию по лженауке и стали упрекать. А Гинсбург был ярый атеист. Говорит, Тот Таталья, ну вы внучка великого Бехтерева, да? а вы в своих статьях такое пишете, что как будто уже Господи боги Боге начинаете рассуждать. И она ответила, понимаете, господа, чем больше я вникаю в работу человеческого мозга, тем больше я верю в Господа Бога. Кто еще мог такое сотворить? До свидания.